Всем привет, я Никита. Привет, я Алиса. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, один из ваших знакомых заболел сахарным диабетом первого типа. Впрочем, как и я. А что это значит? Смотри на экран. При сахарном диабете первого типа организм перестает вырабатывать очень важное вещество – инсулин. Каждый организм состоит из микроскопических кирпичиков – клеток. Для того, чтобы клетки активно развивались и выполняли положенную им работу, они должны постоянно подпитываться. Когда человек ест, часть еды превращается в глюкозу. Она необходима клеткам для питания. Инсулин можно сравнить с ключом, который открывает стенки клеток и в них глюкозу. То есть при сахарном диабете первого типа организм перестает вырабатывать инсулин? Да, перестает. Именно поэтому его нужно вводить при помощи инъекций. К примеру, шприц с ручками или же инсулиновой помпой. С тем, как сделать инъекцию, нужно проконтролировать уровень сахара в крови. Уровень сахара замеряется при помощи глюкометра или системы мониторинга глюкозы в крови. Такие замеры делаются перед каждым приемом пищи, перед физическими нагрузками, при плохом самочувствии. А при диабете можно заниматься спортом? Конечно, можно заниматься любыми физическими нагрузками, в том числе и спортом, но только смотря на свое самочувствие. Важно постоянно контролировать сахар в крови, потому что резкое падение сахара может быть опасным для жизни. Мозг буквально выключает все прочие системы организма для поддержания своей деятельности. Однако перед потерей сознания существуют признаки низкого сахара в крови. Спутанность речи, дрожание рук и ног, потливость, посинение кожи. А как я могу помочь своему знакому при таком состоянии? Ты можешь дать ему что-то сладкое, шоколадка, конфетка, сок, ну или же сладкий чай. Обязательно нужно обратить на происходящее внимание взрослых, к учителя, прохожего. И когда твоему другу станет лучше, помочь ему замерить уровень сахара. А если вдруг мой знакомый потеряет сознание? Тогда в этой ситуации нужно сообщить скорую помощь. При потере сознания важно ничего не вливать в рот. Человек может задохнуться. Важно понимать, что сахар может упасть в любой момент, на перемене, на уроки, даже когда человек возвращается домой. И когда это происходит, очень хорошо, если окружающие люди могут оказать первую помощь. Никита, какие вопросы тебе задают чаще всего? Например, из-за чего возникает сахарный диабет? Об этом мне рассказал врач. Сахарный диабет первого типа не связан с тем, что человек употребляет в пищу много сладких и вредных продуктов. Также он не связан с избыточным весом. Это скорее другой тип диабета. Второй. Диабетом первого типа нельзя заразиться от другого человека. Он также редко передается от родителей к детям. Причины возникновения диабета первого типа, к сожалению, научно пока не выявлены. Некоторые люди думают, что при диабете обязательно портится зрением. Любые осложнения диабета, в том числе и ухудшение зрения, наступают, если человек плохо следит за уровнем сахара в крови, вовремя не вводит инсулин и в целом ведет неактивный образ жизни. Есть мнение, что диабетики должны питаться только специальными продуктами. Питание в этом случае должно быть здоровым и полезным. Много овощей и фруктов, ограничение жирного, жареного, фастфуда и сладкого. Сладкое можно, но в умеренных количествах. Кстати, сладкий фосфуд содержит большое количество углеводов. От количества углеводов зависит количество инсулина, который необходим при каждом приеме пищи. Никита, это, наверное, больно прокалывать палец при замере сахара и делать инъекции инсулина? Нет, это практически не больно, так как кожа привыкает к частным замерам. К тому же иголка очень маленькая, 4-8 мм. Если ставить ее по правильной технологии, то практически не больно. Есть заблуждение, что инсулин вызывает зависимость и ставить его нужно только в крайних случаях. Это не так. Людям с диабетом первого типа обойтись без инъекции инсулина не удастся, они жизненно необходимы. В свершении мы хотели бы сказать, что все люди разные. И да, кто-то должен постоянно контролировать уровень сахара в своем организме. А кто занимается математикой, иностранным языком, не ходит в музыкальную школу или на плавание? У кого-то маленький рост, длинный нос, непослушный кудряш или же веснушки на лице. Ребята, давайте будем поддерживать друг друга и проявлять заботу и внимание к окружающим нас людям. И тогда в этом мире станет больше добра.